Допустела аллея Дорога листво занесло Друзья, с каждым днем все взрослее, А мне, как всегда, повезло, И каждую ночь возвращаться к подсчету Бесчисленные звезды. Долг идиотов мечтать и опять Безответно любиться, пустить и искать Эту синюю птицу. Ведь я тот же самый романтик Гитары без первой струны. И Я мечу встретить людей как лунатик, пытаясь достать до Луны. И каждую ночь возвращаться к подсчетам бесчисленных звезд, пробатом и диодов. Мечтать и опять безответного влюбиться, пустить и искать. Эту синюю птицу и пусть кто-то смотрит с укором и пусть усмехается все. Судьбой с рок-н-ролл Как связан с закатом рассвет И каждую ночь возвращаться к почету, Весчисленных звезд проводов, идиодов Мечтать и опять безответно влюбить Грустить и искать эту силу